Топливный генератор, который питает бесплатным электричеством весь дом. Мне хватает энергии на свет, отопление, нагрев воды в бойлере, приготовление пищи и все электроприборы. Я не завишу от цен коммунальных платежей, проводов и электростанций. Посмотри форум и узнай больше о твоем будущем в Созидательном обществе. А что, только в Созидательном обществе? А кто-нибудь... Да. не будет? Те, которые тем... в эту О, пирамиду не вступят, такое, я не понял. те пойдут это самое, по боку. Те да? пойдут в рудники добывать для бестопленных генераторов топлива. Картриджи, картриджи. Понимаете, как этот самый? Все как обычно. Вот это вот бесовье. А что я сегодня, кого я смотрел? Интервью этого самого дьявола, да? Было там фрагмент там да, в... наблюдателя, а? наблюдателя вроде наблюдателя вроде да у наблюдателя в это ваш да вот он вставку сделал интервью этого самого дьявола как он развел вот это человекоподобное подобное это стадо. на вот эти все эти самые события так двигаемся Поэтому, опять же, видите, как вот э, пропекло, да, время меняется, некоторые персонажи хотят усидеть. Но опять же, э, там беда у этого, так называемого, это созидательное это общество, да. Mm -hmm. да вот, там самое главное, что начинается с чего. Они пугалку запускают. Пугалку. И они в официальной э, парадигме. Вот, то есть, земля, вот такой шар, внутри там магма бурлит, и она с какого-то перепугу сейчас откуда-то вылезет. Счет она начинает перегреваться, блин. С каких дел, блин, она начинает перегреваться, да? А он с центра галактики луч, пришел такой пошел. луч, который разогревает нашу магму. И чтобы нам не накрыться медным тазом или жен... большим таким планетарным пол... женским половым органом, нам нужно объединиться и этому лучу сказать: так, нахер, не свети. Ну, вот понимаете, вот как это у них укладывается, да? Как это укладывается? Или мы этим всем управляем? Ну да, внимание вот это Или, вот блин, вот или а что ты сделаешь, блин, mm -hmm. если из центра галактики или метагалактики пришел луч, который. Все, давайте ложиться, подыхать. не, давайте в кучку соберемся, оплотим, начнем эти самые. Ну, это пипец какой-то. Радмир, остальные пойдут педали крутить для бестопливного электричества. Да, в Кослахеля, да, СССР 2.0 или там этот самый? РВ 2.0. Майнить кубиты на картридже в БТГ. Вот, ну, видите, опять на самом деле. Это же другое, да? Да, так, крыс. Ученые научились побеждать старость. Генетики из Гарвардского университета нашли. Сейчас. Ну понятное дело, помните, как раньше говорили, британские ученые. Теперь все поняли, что британские ученые это, ну, это ржачка такая. Мем уже. Все. И они уже перестали говорить, теперь уже другие просто ученые, да. Ну, Какие-то из Кембридж. Не британские, а, а из Бр британских, но ну, из Кембриджа, ну, Но не говоряшь, что из Британии, потому что все будут сразу ржать. Вот, вот смотрите, видите, тоже откровенничает. Ну, это та же самая банда, ну, вот, объединенная. Вот, они там новых персонажей набрали, умеющие говорить, все это дело. Ну, на самом деле, это внуки, внучки, правнучки, те же, которые в Ротшильдов и прочих этих самых. Попытка, опять же, обуздать это все, это дело и направить в нужное русло побеждать старость. Генетики из Гарвардского университета нашли клетку ДНК. В ней хранится резервная копия молодости. Ученые смогли обратить старение мышей, вернуть зрение слепым и восстановить ткани. А че ж они самому главному подонку, который там даже уважаемый Анатолия Шляхова пугает, да, который там 9 сердец то ли пересадил, не то ли успели. съел. Ну чё, блин, ему не эту самую. Не обновили, да. Ну сделали бы ему э, мыша, да, это самое, чтобы он стал бессмертной крысой. Вот он по натуре крыса, да, вот, вот он стал бы бессмертной крысой, да, только уже не в человеческом облике, да, вот такие вот пироги, да. Ну, может, стал теперь, а, хотя, ну, может быть, он там вообще какая-нибудь... Ну, какая ну это... да, э, микро какое-то это самое, если вообще... Вот, вот такие вот пироги. понимаете, как вот, как вот, по ушам проходятся, а потому что мир меняется вот, Причем я эту херню вроде бы слышал, может быть они только пытались найти Но ну, очень давно что-то подобное было, мучали этих мыш Мышку э, заставили увидеть, сначала ослепили, суки, <с2> а потом, блин, <с2> <с2> <с2> починили ну, Вот такие -то растения прикольные Да вот тут, вот, по-моему, вот это люди, вот это, по-моему, юмор какой-то ага, Про медведя, по-моему Хэ! <Слышко> э, это прикольно, да? Э! Пшел он отсюда! <Слышко> О, Господи! Слышал речь ну, человеческую, дали. вспомнил человеческую эту и на ногах пошел на двух. По привычке. Это пипец, понимаете, вот это самое, вот так вот э, перепух к чему привел, да. Он вспомнил, вот кем да, он пошел был пошел до от, этого. Пошел отсюда. Вот, и причем русский именно этот самый. Там, может, там перевод, я не помню, но не Так. Ну вот по поводу этих самых, да, вот этого всякой пиндосовской и прочей... Михаил Маренков. Миша, да. На картридж материализатор. Дружище Михаил Михайлович, привеликий поклон, благодарствуем. Теперь нас Миша топ-донатер. Благодарствуем, привеликий поклон. Да, заведемся обязательно картриджами, будем показывать. Вот. Анбоксинг, да, съемки. Ну, да. <звездоры. свек> Точно, да. Надо же пора анбоксинг, да. Вот. Это же собирал когда-то эти самые подаяния Алексей Кунгуров, да. вот, И даже анбоксинг не показал этого. Фонарь, да? Или что-то лопатка. <свек> <свек> нет, <свек> вот нет, ну, 3D этот самый. 3D а, принтер. А, И может он же этот самый приобрел же себе. <свек> Солдатиков делает ребенку. <свек> вот. Так, благодарствуем. Так, двигаемся. Так, что тут у нас? Cierto". Так, ну вот сравнение да, до потопной советской техники и вот этих всяких там... Э э trouli. 66 год... Пошел! Да заканчивали производство в 2002-м. Аж. и вот, еще бегают. Вот. Вот. Причем это этот самый, да? Луаз. Это этот, как он... Ну, почти на западной Украине. Забыл, Наверное, как ш... Лу Луцкий. Да, Луцкий этот самый автомобильный завод. Смешная такая да, этот самый. Смешнее смешная. запоры а, если а что-то а типа инвалидки. Смешнее это Ну раком ставят, как они там поджерули по или как да. они там. Застряли на А этот видите, как два пальца об асфальт. Вот и на вот это вот говно дорогое а всего то навсего этот самый да вот всего то навсего почему не сделать это его народным автомобилем чуть-чуть еще добавить до него навесить блин да прекрасно ну, сделать его да не таким смешным типа там осовременить красивое чтобы обводы были Но это ж на керамзите вот такой же что у этого служебный автомобиль был у начальства Директора шраму погнул. Набухались когда-то, они вылезали из этого. <клес> как дался. <клес> Будем продолжать веселить. Направлять к свету, к правде, справедливости. Активировать всех. Так, ну давайте немножко нотку патриотизма. да? Покажем же этого мальчика. Привет! Тебя как зовут? Андрей. Андрей? Молодец, красавчик. Передай привет всем. Да. Спасибо и тебе, Андрюх. Да, за то, что стоишь, Маша. Андрюха, молодец, тебе жвачек даем. Что тебе еще привезти? Не надо ничего. ничего не надо? Ты тут живешь? Да. Да сам с Луганской области? Откуда? Из России? С Луганской, Сюда. Молодец, Андрюх, давай, за наших. Земляк ты нас, братан. Я говорю, земляк ты наш. Мы тоже с Луганской области. С другом. Давай, Андрюх, пока. Пока. Давай. Чайники, конечно, не Луганская область, а да. Луганская Народная Республика. Ну, это, видите, вот разбудили через 8 лет, да. Вот они теперь катаются при оружии, тролли-вали. Вот. А этот мальчик, вот видите, так. родился в войну, ничего кроме войны не видел. Вот ему лет пять там или сколько, ну может лет 7, да? Вот так вот. Ну, давай эту таблетку, мне понравилось, ну, тебе не нравится. Ну технологии какие эти самые, ну, да? рыбки потом. Вот, надо, китаяй... да. Китаяйкам разрешили производить какие интересные штуки. Так, вот видите, вот какие эти самые, да? Каких вот биоработец, прям почти человека подобное, да? Вот видите, вот какие технологии разрешили производить. Вот структура материала, как меняется. Я прочитал в комментариях. Ну и зачем мне мокрое полотенце? Видите, вот. вот раз вот. И структура поменялась, и вот получилось вот такое вот. Чем это не материализация, да? Это, по сути, получается, как это правильно называется? Ну, это сублимация, правильно. сублимация, ну сублимирована, по идее это получается. Да, было сублимировано. Сжато, ну, высушена. Дальше, ладно. Вот, так. Мила Михаил, обожаю всех вас на канале Смотровой помощи от меня трельки труд пространстве мироздания природе босса каждый на вселетие и в коне срода мужа выхаживаю после инсульта. Ну тут все что нужно знать о здравых этих самых человеках обязательно им Прилетает всякая гадость и тяжелая бутина как правильно материально этот самый да ну мир меняется мы что же вот тянем, так сказать, из последних сил, чтобы вытянуть этот мир на свет, чтобы это изменилось, ушло это бесовское, демоническое, это прошлое, ушли да. те, которые не хотят в новом мире жить, да? Ш вот, мы верим, что вот это вот начнется галдим. нормальное получение этих энергий, и не нужны будут деньги и прочие эти самые. Не да? будут никаких болезней. Ленок Шаг нам присоединялся, приветствуем. Так, ну, ну смотрите, при... тоже вот такое чудо. Представляете, вот, ну, надрессировать даже рыбок оказывается можно, да? Ну может быть там кормушка, конечно. Не, ну не может это стопудово, что этот самый. что только, за какого... только когда мячик загонят в ворота, только тогда будет этот самый плюшка. Не, я думаю вот. там внутри он как бы вылазит оттуда или высыпается, или они выхватывают. он полый с дырочками, я так что-то думаю. Я думаю, там сделано так, что мячиком оно касается, этот самый, и срабатывает вот эта вот э, кар, По -по -по -по кормилка какая-то. Вот. Вот Иначе бы они поигрались-поигрались бы с этим мячом в любом месте. А так, конечно, ворота все-таки. да, Лучше россиянских э, и даже советских хуйболистов. Хуйболистов. Ну вот опять же, насчет этого самого, да? Вот, какой э, этот самый, да? Э, изначальный язык, да? Ну давайте вот повеселимся. Mm -hmm, да. Вот, если кто не верит в то, что мы говорим, да? Всем привет! Сегодня мы будем говорить о мировой фонетике. Как она влияет на наши уши? Когда вы слышите незнакомый вам язык, то невольно проскакивают некие фонетические аномалии. И вы можете покраснеть, ибо услышали какую-то непристойность. Так вот, чтобы не попадать в такие ситуации, я решил рассмотреть некоторые примеры. Внимание! Идиоматических выражений нет. Первое место, конечно же, у азиатских языков. Суки. Любимый. Сосимасё. Договорились. Даёби! Суббота. Это был японский, а сейчас китайский. Нахуй Хипо! Спокойной ночи. Хуй Цянь! До свидания. Ибо и Буди Хуйдао Муди. Шаг за шагом можно достигнуть цели. Не бухуй! Ты возвращаешься? Второе место у Деда Мороза. Ело финский Дед Мороз. Дядо Раз, Болгарский Дед Мороз. С Новым годом, детишки! К вам пришел Дяда Мраз! Третье место делят французский и немецкий языки. Немецкий язык – это не только энциклопедия слов ласкающих уха, но и пласт фильмов, которые научили нас правильно выражать эмоции во время секса. «Хер» – «Господин». «Глюк» – «Счастье». «Глюк» – один не приходит, он приходит со счастьем. «Их бляй, – «Я хорошо сохранился». Это «Глюк». Французский – он, конечно, более мягкий. «Пизданволь» – «Взлетная шау «Щау ебу». Кошка или сова. Это, конечно, больше похоже на китайское конфу, чао и Слуховые Так, ну, целиком ВКонтакте <плевый> в Одноклассниках, если такого еще не встречали. Видите, да? Вот, все это. Что <плевый> это? Э, это позавчера в Шарашках в Сталинских, да, или там Брежневских. Сидели, сочиняли все это дело, да, и... Конечно, стебались. Это пипец просто. Ну, вот эти китайские, азиатские, я не удивлен, в принципе, давно это зналось. Ну, французские даже, ну, немецкие тоже, да, вроде бы. Там, и, и, и одна страна, так хоть один рейх. Вот, вроде бы как. Ну, французские, там потом, посмотрите, это испанские, португальские, по такие смешные. Все, ну, это не может всё. быть случайным, просто. Ну. А мы говорили, географические эти самые, э, в Африке и в прочих Латинских Америках. Вот. Да, ну, да, там да, без этого полоска. самого, ну, как говорится, Какого-то недовольного самой... картографа посадили, <laughs> и он все хуяби там укрыл в <laughs> Латинских вот. Америках. Поэтому вот эти вот э, девицы, эти самые, да, из этого института благородных девиц, э, не, не рассматривайте географические названия, да, такие пироги. Ну и, кто, собственно говоря, не изучайте иностранные языки. Там, там, маты, напи. там маты написаны, ой-ой-ой. Так, вот такие вот пирожки, да, с матюками. Олег Алекс, Савельевич, можно я скажу тоже? Да, да, конечно. Думаю, а это, как его, ты таблетку-то показывал, да, это полотенце-то? Я как-то столкнулся с таким тоже, когда я на лоб ходил, там собирал, было случайно однородно выпушенное. Ну, mm -hmm. она размером, наверное, сухой горячей, чуть поменьше. Ну, таблетки советского производства, вот полно сухой горячей, все знаете, прекрасно. Ну, чуть поменьше, может, размеров. Но правда полотенце не такое большое было, получалось. Может там же написано инструкции, смочишь водить там и напухает и это. Полотенце. Ну там мини-полотенце как бы было такое, знаешь. Так, такие ходят, так среди нас тоже. Но так поменьше правда, были. Возможные, больш, большие бывают. И я вот точно не в курсе. Случайно столкнулся тоже с таким полотенцем, который вот мочил, и сразу получается. Кус! Ну, Благодарим, Аркадьевич. Ну, опять же, вот получается, что все это у нас, а теперь это вот показывает, ну, что мгновинка. это якобы китаяйцы это самое придумали. лы-палы! Благодарим, привели привлеки тебе поклон, да? Вот она, правда, жизни. Обалдеть. Так, ну давай, давай, что там, танцевака. Наверное, на картинке будем переходить. Ну да, сейчас будем переходить. ну этот ролик без музыки но это понятно видите а вот я видел его, там музыки разные, и, и, и оригинальная была, и наложили потом Хозяйка сверху. танцует, и собачка тоже это Не под просто, это шо, а именно ш, как бы в так лево-право, как вот вот этим Не на четвереньках всякие. же, что там просто виляет этим самым хвостом, а поднялась даже на задние ноги, понимаете? Ну это же, это просто какой-то пипец. Так, что, достаточно, наверное, да? Да, это уже надо и картинок. Собака-танцевака, да, Лех, так же же так, ну все эти ролики полностью будут ВКонтакте в Одноклассниках, так что, если что, целиком качнете.